В наши сумасшедшие времена многие люди все чаще задаются вопросом «А что же нас ждет в самом ближайшем будущем?». И порой, чтобы найти ответ на этот важнейший вопрос и понять, какой ужас может ждать нас уже совсем скоро, нужно заглянуть в далекое прошлое. Что произошло 300 лет назад? Куда делись все технологии человечества и появились только сейчас? Какую страшную правду от нас скрывают? Вы никогда не задумывались о том, что на протяжении пяти тысяч лет человечество абсолютно не развивалось, а за последние сто лет вместо деревянных домов выросли небоскребы, у людей появились автомобили, смартфоны и роботы. Вспомните свое детство, то чем вы пользуетесь сейчас показалось бы вам абсолютной фантастикой еще каких-то тридцать лет назад. «Все дело в промышленных революциях, скажут многие». Но так ли это на самом деле? В конце 2013 года команда ученых-археологов из университета во Флориде опубликовала результаты сенсационного исследования. Оказывается, тысячи лет назад наша планета пережила период ядерных войн. Это открытие полностью переворачивает представление о древнейшей истории человечества. Ведь самый современный способ исследования возраста археологических находок – радиоизотопный метод. С учетом этого фактора становится неэффективным. Использование этого способа при исследовании Земли и предметов, подвергшихся радиоактивному воздействию, дает ложную картину. Облученный предмет, пролежавший в Земле 50 лет, будет определен как артефакт, чей возраст насчитывает сотни тысячелетий. Всем привет, вы на канале Work and Life и сегодня мы немного поразмышляем и обсудим интересную теорию скачка в развитии человечества, видео носит исключительно информативный характер и не содержит каких-то призывов или умысла задеть чьи-то чувства, просто мои размышления, но в то же время это видео ничуть не менее важно, чем все предыдущие его обязательно нужно всем и каждому досмотреть до самого конца. Согласно официальной истории, человечество жило задолго до нашей эры. Но почему Антарктиду открыли только в 1820 году? Почему США образовалась только в 1776? Электричество открыли в 1831, но не прошло еще 200 лет, как мы уже сидим за компьютерами и разогреваем еду в микроволновке. Почему раньше человечество не развивалось такими темпами? Ученые не преклонны. Масштабные боевые действия, дошедшие до нас в виде мифов и эпосов, действительно происходили много тысячелетий назад. Легенды и устные, и письменные довольно точно описывают древние цивилизации, которые обладали сверхскоростным транспортом и оружием, в тысячи раз превосходящим современный нам ядерный арсенал. А сами люди вышли на новый уровень духовного роста и развили в себе невероятные способности. Существует теория, что официальная история переписана. Теория Дарвина не выдерживает никакой критики, потому что на Земле нет ни одной переходной формы жизни. Миллионы лет человек ел руками и жил в пещере, а за последние 300 лет перешел от пера к смартфону. Где-то нас обманывают. Либо нам 300 лет... Либо 300 лет назад нас лишили всех технологий и отбросили глубоко назад. Приблизительно 300 лет назад могла произойти какая-то катастрофа, глобальное событие или даже молниеносная война. После этого события, так называемая элита, могла забрать себе все знания и технологии, а простых людей отбросить в развитии на тысячу лет. В общем, суть в том, что... Очень правдоподобной является теория о том, что наша история циклична, потому что она состоит, соответственно, из так называемых циклов, которые длятся ну, в среднем 300 лет. Иногда больше, иногда меньше. После каждого из этих циклов предыдущая цивилизация стирается. То есть происходит так называемое великое обнуление о котором сейчас трубят на каждом углу, или же великая перезагрузка. Наверняка вы обо всем этом слышали, особенно если смотрите меня не впервые. Придумал этот термин Клаус Шваб, основатель и несменный руководитель Всемирного экономического форума. Ну и очень правдоподобным выглядит то, что подобное великое обнуление, которое мы наблюдаем сейчас, которое уже начало происходить начиная с 2020 года, так вот оно далеко не первое в нашей истории. И вполне вероятно, что похожие обнуления происходят в среднем раз в 300 лет. Ну, как я и сказал, эти периоды могут меняться, когда 300 лет, когда 500, иногда 700 и так далее. Об этом говорят многочисленные артефакты, которые расположены по всей нашей планете, начиная от египетских пирамид и заканчивая постройками эм, не столь древними, например, постройками 250-300 летней давности, которые говорят нам о том, что те технологии э, были гораздо более продвинутыми, чем технологии, которыми мы располагаем сейчас. Легко управлять теми, кто не знает своей истории и не обладает знаниями. Все эти НЛО, которые люди наблюдают по всему миру, могут быть технологией, которую от нас скрывают. Даже карта мира абсолютно неправильная. Нам также могут врать по поводу размеров населения Земли. Возможно, что и не существует никаких 7 миллиардов. Население с каждым годом стремительно уменьшается. Особенно ярко это заметно в России. Но что же произошло 300 лет назад? На земле существует множество сооружений, находок и следов горнодобывающей деятельности, которые невозможно повторить даже современными технологиями. Найдите в интернете фотографии Баболовской ванны и индийских колонн. Баболовская ванна, гранит, вес 48 тонн. Вот что пишет побывавший около нее токарь. Нам, извините за выражение, впендюривают то, что якобы ее сделал данный мастер Суханов Самсон. Делал аж 7 лет, стругал, как папа Карло, полировал и так далее чушь полнейшая. Со всей ответственностью, как токарь, универсал пятого разряда я заявляю, это машинная обработка. Вогнутой, выпуклой поверхности всей ванны, наитончайшая окружность по всему диаметру, точнейшая сферическая поверхность нижней части ванны, внутри ванны по низу, также наитончайшая вогнутая по всему диаметру, такое изделие невозможно сделать вручную, а уж тем более отполировать. Такое ощущение складывается, что только вчера она вышла из-под станка. Полировка, как у колонны Саки класса 4.5, этого невозможно достичь без высокоскоростных полировочно-шлифовальных инструментов. Одним из самых уникальных храмов Индии, главным украшением которого служат уникальные резные колонны. Является небольшой храм рутишвара расположены в деревне Амрудхапура в 67 километрах к северу от города Чехмагалур. Храм был построен в 1196 году нашей эры во времена правления короля Хайсалы. В храме Амрутишвара воплощены характерные особенности хайсальской храмовой архитектуры. Храм квадратной формы имеет оригинальную надстройку, украшенную скульптурами и миниатюрными декоративными башнями. На внешних стенах храма изящные, до мелочей проработанные барельефы, на которых запечатлены сцены из Махабхараты, Рамаяны и эпических произведений Древней Индии. Большой зал в стиле Хайсала – одна из важных частей храма Амрутишвара. Ряды сверкающих круглых отполированных колон с замысловатой резьбой поддерживают куполообразный потолок, украшенный цветочными узорами. Уникальные технологии древних строителей поражают и восхищают. Форма колон неповторима. Они были созданы более 800 лет назад, век, когда еще не существовало токарных станков. Подобное сделать можно только машинной обработкой, имея высокий уровень промышленного производства. Александрийскую колонну в Санкт-Петербурге невозможно сделать без вращения в токарном станке и высокоскоростных полировочных машин. Александрийская колонна, вес 600 тонн, 27 метров высотой, гранит. Форма не конус, а энтазис. Без вращения в токарном станке изготовить такое изделие невозможно. Посмотрите фотографии полигональной кладки. Как можно строить здание из блоков, которые весят около 100 тонн. Между этими блоками даже игральную карту просунуть невозможно. А теперь сравните это со всем известной хрущевкой. А еще обратите внимание на архитектуру сооружений, которым более 250 лет. Все эти башни, колонны, арки – это настоящая красота. Все города на планете были построены из камня в античном стиле с заранее разработанными планировками улиц, проспектов, набережных и так далее. Все города имели каменную бастионную стену, строительный объем, который зачастую равен строительному объему самого города. А сейчас все сооружения выглядят бездушными. Найдите в своем городе здание, которым более 250 лет, оцените качество кладки и размер блоков, а затем сравните его с современными кирпичными постройками. Вы будете, мягко говоря, удивлены. Одночательно скрывают то, что произошло в те времена, но факты подтверждают то, что до 1700 года на нашей планете была развитая цивилизация. По сооружениям и многочисленным следам добычи полезных ископаемых можно судить о развитой промышленности и высокотехнологичных инструментах. Цивилизация на Земле развивалась непоступательно, снизу вверх всегда, вот как нас учили при диалектическом материализме. Сначала первобытный строй, потом, значит арабовладельческие, социальные строительства, но в принципе и развитие науки и цивилизации, а что она могла развиваться дискретно. То есть развивалась какая-то передовая цивилизация, потом она гибла в результате катастрофы, и все начиналось сначала. Оплавленные камни в древних городах. Озера идеально круглой формы. Больше похожие на воронки от разрывов бомб, высокий радиоактивный фон в тех местах, где никогда не было ископаемых, которые могли бы его излучать. После 1700 года исчезли все технологии, инструменты и знания. Менделеев придумал таблицу химических элементов в 1869 году. Но чтобы создать железную колонну в Индии, которая не ржавеет, необходимо куда более современное знание. В 20 километрах к югу от города Дели, на площади древнего индуистского храма Кутубминар минар стоит уникальная колонна из чистого железа. Она была изготовлена 16 веков назад. На колонне сохранилась надпись на санскрите, посвященная правителю Северной Индии Чандрагупте II. Датирована IV веком нашей н.э. Высота колонны более 7 метров, вес около 6 тонн. У основания ее можно легко обхватить руками. Наверху колонна украшена орнаментом.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 Температура плавления железа такого состава свыше полутора тысяч градусов в вакууме. Мы сейчас не сможем создать столь чистое железо. На всей планете стоят пирамиды, но люди до сих пор не знают об их предназначении. Конечно, если поискать информацию, можно найти какие-то логические объяснения и теории. А может все эти знания решили скрыть от людей, а историю переписать? Это было сделано для того, чтобы управлять населением. Теневое мировое правительство обладает такими технологиями и разработками, что нам и не снилось. Они могли заново изобрести паровой двигатель и подбросить Менделееву таблицу химических элементов. Они контролируют наши знания и технологии, чтобы всегда иметь преимущество над нами. Исходя из этого, можно сделать вывод, что... Каждое такое великое обнуление заканчивается не просто перезагрузкой мира, о которой сейчас все говорят, а полным стиранием старой цивилизации, или вернее сказать почти полным стиранием, потому что остается только сверхэлита, те люди, которые всегда находятся за кулисами. Остальная старая цивилизация стирается вместе со всеми технологиями, Хотя аналоги этих технологий, конечно же, остаются в руках все той же элиты, которая за кулисами. И они уже на руинах того стертого старого мира начинают строить новый мир с полностью подконтрольными им людьми. В районе 1780-1815 годов произошла термоядерная война, скорее всего, не в первый раз на планете, результатом которой стала ядерная зима 1816 года, года без лета. Англосаксы называют его «Eighting hundred and frost to lead. Также приведу несколько скриншотов с Google Земля, фото ядерных воронок на территории, например, Беларуси. Таких воронок легко найти сотни почти во всех странах. Белые следы вокруг воронок – это ломаный известняк. Основной строительный материал того времени. Приведенных для примера воронках Белоруссии стоит вода, так как уровень грунтовых вод, видимо, высокий. Но очень много на поверхности планеты воронок без воды. Например, в Украине. В результате ядерной зимы вымерзли почти все растения и образовались полярные шапки. Это подтверждает почти полное отсутствие в северном полушарии деревьев старше 200 лет. Часть их выгорела в войне, часть вымерзла. На данный момент это только теория, но она, на мой взгляд, очень интересна и как минимум имеет право на жизнь. Если вам также интересна данная тема, то... Поддержите это видео как можно большим количеством лайков, подписками на этот канал и репостами. И в этом случае я продолжу серию видеороликов на эту важнейшую тему. Ну и в заключении, если сделать вывод о том, что нас может ждать в ближайшем будущем, опираясь на то, что вероятно было в далеком прошлом. Если исходить из этого, то скорее всего нас не ждет ничего хорошего. Ведь что стирала предыдущие развитые цивилизации на всей планете, можно только представить. Но многочисленные следы, которые ученые и археологи опять же находят год за годом по всему миру, говорят о том, что это могло быть не что иное, как широкомасштабная ядерная война. Произойдет ли это событие снова уже в наше время? Покажет время, простите за тавтологию. Но как бы там ни было, я вместе с вами попробую в этом разобраться на этом канале.